Небольшой гайд по свалке. Сегодня мы научимся управлять магнитом. Для начала уточним, что он ест 20 топлива в минуту. И вам понадобится минимум 150 топлива, чтобы хоть что-то переработать. Полный пак же составляет 500 топлива. А теперь перейдем к управлению. Чтобы поворачивать стрелу влево-вправо, используйте кнопки А и Д. Не забывайте, что вы поворачиваете именно стрелу, а не весь кран, и выравниваете стрелу перед тем, как начать движение. Двигать стрелу вперед-назад можно с помощью клавиш W и S, а также поднимать-опускать с помощью левой или правой кнопки мыши. Чтобы двигать гусеницами, используйте клавишу Shift WASD. Механика схожа с ездой на коптере, видео о котором вы можете найти по подсказке сверху или в конце видео. Собственно, передвигаться и управлять стрелой мы научились. А теперь то, из-за чего, возможно, и открыли это видео. Притягивать машины к магниту можно с помощью клавиши R. Эта клавиша позволяет как и включить, так и отключить магнит. Но будьте в курсе, притягивать можно только белые машины и не более одной штуки за раз. После ее переработки вы получите 50 скраба. Также можно перерабатывать обычные ездовые машины. Чем больше модулей, тем больше скрапа можно получить. Не забывайте вытаскивать компоненты, ибо они не влияют на количество скраба. И не пытайтесь выехать за пределы свалки. Еще никто не сбегал из Саратова.